Ну, я практикую, у меня э, любители алкоголя в основном, да. Любитель. Профессионал, наверное, да. вот в итоге очередной вызов был, когда человек был уже три недели в запое. И в итоге он закрылся, дома никого не было. И дополнительно у него был сахарный диабет и жил он на инсулине. Это второй тип получается, да? И в итоге он то ли поранился, то ли что, пока пьяный был, не контролировал себя, и у него началась гангрена. В общем, ноги были черные, в частности пальцы, и там выше уже трофические изменения тоже были. Соответственно, первый человек, который его увидел, это был я, и должен был оказать ему помощь. И первая мысль, это была скорую помощь, три набора где спрей, потом концентрат и алоэ вироспрополисом. Первый же день применения я увидел результат через буквально 6 часов. Когда черные ноги были, пальцы, греней ног, после первого применения они вызвали меня через 6 часов еще раз. И когда на тот момент я пришел, вот эта чернота она ушла, просто были темно-багровые э, оттенки кожи и в течение следующих трех суток уже кожа стала розовой, как поросенька по рекомендации по рекомендации применяли они каждые 2-3 часа поэтапно все подряд спрей, концентрат и прополис друг за другом но результатов очень много это самые последние, вот буквально 2-3 дня назад стою на балконе, взял за локти, в общем, чувствую, у меня э, сухая кожа прошла у меня всегда была сухая кожа, потому что у меня было во время службы во время ожоги 38% и постоянно шелушились mm -hmm. сейчас они локти у меня mm -hmm. нормальные, да, ничего mm -hmm. а, mm -hmm. просто применял после каждого Прием душа, я бодигель у нас, или как говорит ну, боди лосьон. Господи, и все. И не обращал внимания. И не ждал этого результата.